нервы, представляете? Ну, то есть, как как процедура происходит? Ты с утра заправляешься, ну, или не с утра, неважно. А потом ты колонку освобождаешь, вот до да этой линии, а я ему оставил даже больше места, видите? Ну, чтобы он спокойно, комфортно заправлялся. Он пошел заправляться, этот мужик. Ну, я, я, я отъехал и поехал за чеком. Чек получить и купить, покушать. Ну, а он, видимо, ну, некоторые просто там на пампе сразу заправляются, они не ходят туда, внутрь. Я, видимо, внутри оплатил быстро и хотел выехать. Ну и видит меня, и такой, начинает назад отъезжать. Точнее, он меня еще не видел, начинает назад отъезжать. Думает, ну, долго, наверное, человек. Долго, чтобы человек находится. А я в душ не ходил сейчас, я в душ перед этим ходил. Ну, то есть я намеренно время не тянул. Я подходить, смотрю, он это, он... Теперь пускай немножко по Стоит. Я смотрю, подходить, вот смотрю, назад отъезжать. Я ему машу, типа, чувак, нормально все, я сейчас отъеду, подожди. А у меня такой, типа, что ты хочешь? Вот так машет, короче, с кем-то сидит внутри, и чего-то такое раздраженно мне машет. Я ему, я ему такой, что ты хочешь, типа. И он мне средний палец показывает. Ну, я знаете, что показал, да? Ну и, короче, такая вот тема началась. Я иду к траку, он за мной идет, говорит, что ты хочешь, что то за мной идет. Я он сейчас вышел, чувак, кричит, короче. Я говорю, good тебе типа, все нормально, чувак. Такие дела, ребят, так бывает тоже. А, так он даже не уезжает, то есть он просто тоже так же, как я, встал. Вообще странная история. То есть он тоже, как я, встал и пошел за чеком, либо на завтрак что-то купить, представляете? А смысл был, я вот не понимаю, сейчас время, ребят, 7 утра, чтобы вы понимали. Ну, то есть смысл как бы себе настроение портить, зачем? Вон он встал, видите? Зачем себе настроение портить, я вообще не понимаю. То есть если ты хочешь все равно стоять и пойти за чеком, или купить завтрак, он, он пошел внутрь. Так сделай это, иди сходи, потом я подойду, уеду. То есть вот так это происходит, ребят у меня впервые такая история, что-то, может быть, чувак всю ночь работал и устал но я как бы на него не сержусь, ничего страшного ребят, вот смотрите, полоса вся, две полосы сходятся в одну, в левую и там впереди начинается дорожная работа я вам, к сожалению, не могу показать, камера зафиксирована сейчас но сзади, еще на протяжении, наверное, одного километра Люди видят то, что скоро закроется эта полоса, и никто не встраивается и не едет по правому ряду. Все потихонечку через одного перестраиваются в левый ряд. А по правому никто быстрее обогнать не торопится, не спешит, а не хочет, не желает этого делать. Потому что это некорректно, это неправильно, И все равно придется перестраиваться. Вам нисколько не быстрее, чем остальным нужно попасть домой или куда вы там едете. Культура вождения, ребят. Ну, Наконец-то, ребят, я приехал на разгрузку. Сейчас выгружаем корвет, который стоит в самом начале. Я так давно этого ждал. Полтора дня ехал просто за рулем. занятие, как я вам говорил. Такие дома здесь красивые, смотрите. Никаких заборов, просто все открыто. Лужайки. Красота. Вон в тот дом. Надо мне машину скинуть. Здесь улочка какая-то. Узенькая, поэтому я даже не стал туда заезжать. Так, ребят, корвет доставил Сейчас клиент придет, а я пока загоню обратно вот эти вот машины. Смотрите. Частенько. битая, не, не крашена. Мне уже машину нашли на обратный путь, поэтому надо скорее раскидывать эти машины. В общем, работа не по счету край on there? Six. Six of them? see the ground. No No damage. Hello. Hello. So, um, got two sets of keys, I guess, obviously. Yeah. I like it. <laughs> <laughs> I hope. And your full name and sign. Спасибо, чек или чек? Да, Смотрите, ребята, какая красота К Рождеству готовится, да? Кайф! Погнали дальше Ну что, ребят, теперь в обратном порядке загружаем обратно Volkswagen, потом the Range Rover Загрузил Porsche, он уже у нас пойдет обратно во Флориду. Поэтому его больше не трогаем. Ребята, что? Даем Асан от Мартин. Смотрите, как выглядит, когда подушка взорвалась. Видите. Подкрасили, подклеили чуть-чуть. Итак, так, ребята, мне очень сильно повезло. Сегодня выходной, Thanksgiving в Америке. Сейчас я обратно загружу вот эту вот громилу, ее тоже выгружу сейчас уже. И мне повезло, ворота они не до конца почему-то закрыли. По своей ошибке или специально для таких, как я, может быть. Вау, вот это она придет нормально. Сейчас я замочек вот здесь вот отворю, машину загоню. Аваричка, все, пойдемте. Я его также потом накину обратно. И все. Супер, правда? Мне надо на сервис ее поставить. Мне сказали. Значит, где-то вот здесь я ее паркую. На этом, наверное, месте что ли. Примерно так. Паркинг. Окна закрываем. Так. Вот этот ключ. Развалившийся достаем. В принципе, все. Интересно, закроется, нет? Нет, закрываться она, ребят, не хочет. Я окно почему-то не закрыл, странно. Не, ключ сел, видим. Ну ладно. Все, ключ улетел, они откроют с утра и машину заберут. Хотя сегодня четверг, ребята, выходной день, все строго. А завтра пятница уже рабочий, поэтому я сегодня участников машины забираю, а у дилеров я буду забирать завтра. И надеюсь, что завтра уже выйду. Кулак один, ребята, остается, а иначе никак. Машина очень широкая, очень большая. Видите, хотя бы верхнюю рампу поднял. Здесь все четко, красиво. Цепляем и погнали. Ребята, доставил Range Rover, сейчас его отфоткаю. Автосалон, как и прежде, как и остальные, закрыт, поскольку праздник. Но это мне не помешает машину скинуть, ключи где-то оставить. Ребята, вот здесь такая же есть штука. For your convenience. Для того удобства drop сервис сервис. Короче, сюда кидаем мы ключик, вот так мы его прячем. Огонь. Поехали дальше. Друзья, в общем, в Чикаго немножко похолодало, начался снежок сейчас. Ведь сейчас я отдаю Круз и Пассат, который у меня внизу стоял. И останется Панамера, Видите, впереди стоит. И сегодня я еще планирую Панамеро отдать. А эти две машины я отдаю локольчиком За 300 и за 200 баксов. Короче, за 500 баксов они здесь по локу уже развезут. А мне нужно брать другие. Экономически выгодно мне их отдать за 200-300 баксов. На ярде здесь грузить. На парковке он такой большой. И вот тут, видите, машина очень много стоит. Очень много стоит таких... И, соответственно, локальщики завтра с утра проснутся и развезут. А я им заплачу 230 баксов, то есть вычту из того, из основного счета. Так будет проще, так будет мне выгоднее. Мне собирать другие уже на обратный рейс, чем саму ездить, развозить немножко в разные стороны, немножко неудобно. Блин, ребята, опять приключение, смотрите. У меня не стал поднимать гидравлика, но я слышал, что звук идет от мотора, то есть недостаточно масла. Я долю масло, и сейчас оно мне почему-то назад. Даю нагрузку на... Видите? И она начинает резко течь. Очень странно, почему, откуда, с какой статей? Ладно, разберемся. Закрываем, пока вроде закрывается. Так, машину закрыли, ключи надо мне куда-то спрятать. Повешу, наверное, на заднее колесо. Вот так, я думаю. Не видно? Не видно, никто не найдет. Всё. Итак, быстренько ее давайте еще отфоткаем. Во-первых, сфотка здесь стоит. Чик-чик. Во-вторых, машину. Все, отфоткаем. Блин, что же такое, ребят? Почему может течь? Такой механизм? То есть, мотор перекачивает и оно через верх идет? Или или как это происходит, пока не понимаю, ребят? Что, в чем дело? Напишите ваши догадки. Так, здесь тоже самое. Набираем и тоже, наверное... под вот задний левый колесо. Сейчас подойдут менты российские скажут, что там, чувак, закладки что ли? Моргенштерна. Ой, куда упал? Так, ключ упал где он вот он а вот он ну, нормально в принципе лежит окей okay. отфоткаем все по кругу full name say. Thank, you. Okay. Thank, you. thank you все ребятки Новый номер довез на чай Шипобаксов получил нормально нормально сейчас я иду за второй завтра еще 4 собираю и все ребят я не знаю что это было но вот сейчас масло вообще не течет что это такое было? Почему это происходило? Шапку видите, надеваю, чтобы больше не заболеть. Болеть не хочу, не понравилось. Почему это произошло? Как это работает? Ладно, поехали дальше. Феррари 21 -го года, ребят. 21-го, по я еще не возил, совсем новая. 5 часов вечера, а машину участника я забрал, остальные машины забираются у дилера. А дилер открыт будет завтра. Сегодня я Thanksgiving, праздник в Америке. Люди серьезно к нему относятся, индюшек дома там готовят. Но сегодня у меня все непривычно так рано заканчивать. Но я сейчас поеду в какой-то ресторанчик тоже, наверное, кафешку. Тоже буду отвечать праздник, а что делать? Ну, один, так один, а что дальше. Ничего страшного. Скоро друзья навстречу, когда через три дня, когда вернусь в Майами а пока один, но вообще, знаете, мне и одному себе комфортно я, я себя, точнее, и один комфортно чувствую, знаете я где-то считал, что если тебе одному с со, собой некомфортно, нехорошо, не хорошо то не стоит полагать, что ты там с кем-нибудь, с кем-нибудь тебе станет кайфово понимаете, да, типа вторую половинку, сказать. ты должен сам быть полноценным такую я э, мысль читал но, в общем-то, мне и одному хорошо и путешествую хотя я не один, конечно, путешествую, я вам просто часто не показываю а вам. Кажется, что я один, и мне часто об этом а что ты один ездишь. Ну просто не всегда мои, мои, как это называется, собеседники бывают, а те, кто с тобой путешествует, как. Ну, в общем, те люди, которые со мной хорошо проводят время, не всегда они любят под видеокамеру записывать, все вот это тут вот, выкладывать, поэтому они иногда записывают для остаются за кадром. Так, лампочка какая-то, вот, слышите? Надо забенить сейчас на за так, ребята, забираю Бентли Спур 2021 года, огромный, тяжелый, но деваться некуда, сейчас на второй этаж его буду грузить, потому что на первом этаже у меня еще тяжелее будут. Хост и какой-то еще Rolls-Royce, поэтому нужно как-то, ребята, справляться, понимаете? Кстати, ребят, знаете что? Я эту машину ждал час, сейчас сидел, чай пил, час, но мне сказали, и так через час приезжаю. Я приехал через час, ровно когда мне сказали, но еще час ждал, и за это мы попросили 100 долларов брокера, типа ну я жду ну а реально время деньги понимаете в америке ну то есть не то чтобы я вредный а я мог бы дальше уже следующий машину загрузиться потом следующий следующий уже выйти в майами а я жду здесь все сижу Но это же не серьезно правильно не серьезно надо платить ребята гидравлик как вы видите без проблем справилась Машина вся пищала, пи-пи-пи-пи, пип, -пи -пи. кого то мало места осталось Здесь еще место вагон, смотрите, просто Футбол играть можно, сейчас надо ближе подержать еще Так, ребят, опять, смотрите Взрослый мужик стоит, отлично Руки, ноги есть Видите, как по струночке стоит Опа, двадцаточку, чик-чик, заработал как же меня, ребята, это бесит Учитывая, что я, ну, нисколько не в лучшем положении нахожусь Или находился, когда приехал, чем эти ребята и я вот такими вещами заниматься не пошел Я начал зарабатывать деньги на стройке Еще где-то на мувинге, таскать коробки и ничего страшного, выжил А эти ребята наверняка местные, знают язык И пытаются схалтурить Ребят, вот эти машины я сейчас будут забирать. Фантомы и Гост-хост. Гост, наверное. Блин, они просто крокодилы огромные. Я что-то, ребят, слабо сомневаюсь, вообще представляю, каким образом они у меня будут вмещаться. Но будем стараться. Просто с ума сойти. По полмиллиона долларов, ребят, каждая машина. Представляете? Я только их повезу на миллион долларов. Еще те плюс. Итого, я не знаю, какое количество бабок я повезу. Может быть, в Россию стоит вернуться? Что думаете, ребят, тачки куда-нибудь на границу с Мексикой продать? Пол цены. Это что за потек здесь? Так, это что такое? Опа! Повреждения на колесе. О, oh, yeah. <laughs> right side, right here. Okay, go on. And right here. Uh, okay. Both of you, yeah. oh, no, And right here a lot of stretch under button. of see. take it out with my... In the, the towel is dirt. No, dirt. No, no, no, it's a scratch. My friend is dirt. How okay. can okay, you complain? My friend is dirt. Yeah, that. no problem. Okay, continue. no, no, I'll clean it up. What did I say? I clean it up. Okay. Clean it Let me take... give me five minutes. I'll bring the car upstairs. What else? This, this, this. This one got books. Two keys. Yeah, okay. Let's go start. Mm-hmm. Смотри, какие у него туфли смешные. Uh, Ты мой Смотрите, он устранил, теперь я беру удаляю отсюда, чтобы... А здесь не устранил, здесь удаляю. Forget your phone. Forget your phone. Короче, ребята, все меняется так быстро. В общем, как вы поняли, эту бент я вам сказал, да, я ее отдаю обратно. Когда мне это сделать, когда успеть? Я не сильно пока понимаю, но надо как-то это делать. Плюс Бентли, две в линию они не уместятся 100%, они очень огромные просто, поэтому одну будем ставить наверх. Но чтобы, то есть поняли, да, здесь длинная, здесь длинная, а между ними малюсенькие, маленькие. Между тем мне нужно как-то успеть Бентли эту отдать сегодня, но отдать это окей, можно в ходе овернайд любое время. А вот забрать Порш 9-11, который у нас пойдет наверх, короче, тут такие лего, такой вообще конструктор, Ребят, чуть-чуть придется на клиентских авто покататься. В общем, я сейчас еду в автосалон Porsche. Для того, чтобы забрать Porsche 911. Маленькая такая машинка, знаете, да? Которую я заберу оттуда, привезу сюда. Это все в даунтауне, в Чикаго здесь. Нет парковок, как вы понимаете. Очень все сложно. И эту я, наверное, оставлю там. И потом уже вернусь. Ну, короче, такая вот история, ребят. Не знаю, получится, не получится. Успею, не успею. Потому что время уже 4.20. До 5 работает Porsche. Ну, вроде бы я успеваю, 10 минут написано, пробки. Я эту брошу там, не знаю, найду парковку, не найду, если что, оплачу. Заберу Porsche, здесь уже все скомпоную машины, потому что здесь два, я забираю два Rolls-Royce огромных, один на второй этаж кинем, и один, и один забираю Bentley, одно Bentley. Это все, ребят, делается для того, чтобы выехать сегодня, потому что в противном случае мне придется ждать до завтра и непонятно еще сколько. Понимаете? Поэтому хочется выехать сегодня и уже быть в дороге, чтобы за выходные доехать до дома. Видите, здесь куча-куча домов и навигатор вообще с ума сходит. Просто сходит с ума. Он не понимает, где я нахожусь. Я заблудился. Не знаю, что делать. Скоро все закроется, а я здесь катаюсь, ерундой занимаюсь. Что делать, непонятно.